Всех приветствую! У микрофона, как всегда, Вадим Картавы, и мы сегодня с вами будем смотреть новую игрушку под названием Чернобыль Ликвидатор Симулятор. Как я понимаю, это симулятор ликвида ликвидации чернобыльской аварии. И нам предстоит, скорее всего, что-то необычное. Давайте посмотрим вместе трейлер игры. Что здесь и как. Это демо-версия игры, так что.. Что было, что происходило во времена ССР. замечательный трейлер апрель восемь шестого года очень э, стал популярным э, наш фильм э, чернобыль и поэтому я так думаю что разработчики, иностранные разработчики стали делать игры именно про Чернобыль и взрыв на Чернобыльской станции. Органами, частями, Люди, да, что-то такое, к сожалению, плохо знаю английский, но что-то так Понимаю, немного. Так, Ух ты, я по, это, это пожарник, ух ты. Однозначно гра... за графику лайк. Графика просто сумасшедшая. Так, давайте по. Посмотри, что. Так, нам ä, объясняют, ä, какие кнопки используют CX, да, 1, 2, это да, понятно. Speak, 1, нажимаем, так как у и The to the on your box. Это все It кнопочки, которые to to Спейсбар, эр... Ладно, я разберусь с кнопками. <laughs> я думаю, давай Next. Ага, это наш. С кнопками я думаю разберусь. Okay. Be careful, коллеги. Нам нужно помочь äh, потушить пожар, скорее всего. Давайте попробуем. Так, здесь очень жарко. Опа. Опа. Не нельзя, наверное, скорее всего, туда подходить близко. Я так понял. Наденем противогаз И пойдем дальше Давай попробуем потушить что-нибудь Отлично Отлично И Получается у нас Давай пойдем дальше, снимем противогазик. И вот здесь, здесь э, ребятам поможем потушить пожар. Просто отличный случай. Так, у нас воды нету, по-моему, да? Так, понял. То, пошли дальше. Тогда выключим, по потратим всю воду. Нам нужно... Так, давай продолжим. Мы поднимаемся, нам, скорее всего, нужно подняться наверх. Отлично. Я забываю про масочку, то что она здесь существует. Так, закрыли. Опа. Так, Space Bar. space. Окей. Давай оденем. Противогазик. О, а здесь жарко, ребят. Опа. Угу. Слишком я выр выбрался вперед. Нужно было попозже немножко. Опа. так ну мы одну потушили давай будем тушить наверное сначала вот эту потому что от нее У нее очень сильно жар идет. Нет, она не дает нам тушить себя. Нам надо как-то понять, чтобы вот это все разрулить. Это с этой стороны может пройти помочь. Да, давай попробуем с этой стороны помочь ребятам. Потому что мне тут нужно. Очень красный все. Игрушка завораживающая, если честно. Я не ожидал. Такого от нее я бы хотел ее полностью пройти, хотя бы демо-версию, потому что, скорее всего, игра будет платная и поиграть в нее не будет такой возможности. Давай сделаем так. Пойдем отсюда. А, воды. Воды-то я не взял. Так. Про воду я совсем забыл Воду пополнять нужно так, Где у нас вода У нас галка жму те ничто не происходит В прошлый раз мы быстренько подключились Давай попробуем другую найти и мы подключались точно так жарко очень много при разобраться бы Управлением. в общем все кнопки у нас присутствуют в управлении вот. здесь какие-то медикаменты есть может нам понадобится мы выберем Петь я могу или нет? Полно снец. Урок у нас впичивается. руки нам. Ага. Нет. Не Нужен нам попробуем разобраться без.. Разобраться с управлением О, как-то я взял А, все, буковка Е с этим разобрались Взаимодействие, в общем, кнопочка Е Если кто-то будет э, эту игру Играть Взаимодействие у нас почему-то я вот здесь А Что? Мы закачались масочку и мы уже знаем что делать нам нужно потушить вот этот пожар который мы не можем потушить ну хорошо что он возвращает именно в том месте где что-то не получается по крайней мере мне нравится мне приходится начало что-то делать нападающих встать просто Очень жарко так это уже и у нас нету воды а у нас уже нету попробуем пройти помочь ребятам с этой стороны нет неправильно давай попробуем по маркеру здесь мы все сделали у нас get понимаем uh, что я не понимаю что он пишет Мы попробуем подойти туда может fires, be... oh, у нас другое задание mm -hmm. Mm -hmm. А сколько, чтобы подышать <свят> нормально по-человечески подышать есть какие-то инструменты, ага, есть какие-то инструменты. Мы берем монтировку и, скорее всего, мы будем скрывать какой-то замок. 52 метра. Я понял, что нам нужно делать дальше. Нам нужно подняться вот здесь. Здесь пожарников мы видим, но нам нужно наверх, надо одеть маску, наверное, здесь тоже люди хорошо спрашивает он своих товарищей я не думаю что все хорошо похоже что Краснейшая музыка звучит. Мы видим Чернобыльскую АЗС, и здесь нам предстоит тоже потушить много пожаров. В Раньше надо ходить, не надо. Может Не так, поближе. Да, у нас же струя, у нас струя воды. Воды у нас нету. Значит, нам нужно опять спускаться. У -у -у -у без воды я сюда не попаду же ребятка как же мне без воды сюда попасть -то? И все а, -а, а мне нужна вода а как спуститься вы подумали об этом давай попробуем так спуститься как спуститься елы-палы Он не спускается, у меня нет воды, ага, у нас есть адреналин. Но нет воды, это плохо. Как э, Воду то взять Я не понимаю пока еще Потому что он не спускается Это баг Потому что Здесь то нету нигде воды Нам нужно спуститься вниз Взаимодействие Лестницы тоже отсутствует мы не подумали о том, что у нас вода может закончиться. Нам же нужно Сушить Жар. Здесь воды нигде нету. Как же нам спуститься? Я вот не понимаю вот эту логику разработчиков, которые сделали игру. Как бы вода у нас. Давай просто нажмем на S Окей, okay, подойдем Я нажимаю на S Он Нет Прыгать Как ты думаешь, если я прыгну? А, вот насчет этого они не подумали. Видимо, что не доработали. На этом я могу и что сказать? Мне игра понравилась. вот этот взаимодействие с лестницей. Взаимодействие с лестницей меня убило. По геймплею игра понравилась. По самой структуре очень завораживает, да? Вот эта вся ситуация, весь накал. Ты же должен помочь. Да, потушить все это. Но вот как-то он либо я не понимаю, как он должен спускаться Либо Действительно, это баг Потому что он должен Ну, как бы, вот, лестница. У нас с каждым появлением Появляется вода, да, по чуть-чуть? Значит, мы будем таким способом Тушить пожар научились обманывать игру. Мы научились обманывать игру. По-другому я никак не скажу, потому что это реально читерский ход. Чтобы игра забаговала, нам приходится не, а не спускаться, но делать тело движение, которое возвращает нас назад, но уже с водой. Немного с водой. У нас кислород заканчивается. Постоим немного.. Вот как далее Как далее, потому что нам сложно будет Вот это потушить Нам придется несколько раз бегать За водой собственно говоря, делаем и тушить вот этот э -э верхний огонь <свист> это не так делаем это не так Я стал читером в, пожа в пожарном Тутере В пожарном симуляторе Так, нам нужно как-то подняться Что-нибудь здесь Потому что раз же я как-то <соценно> <соценно> <соценно> Оденем маску И попробуем вот этот покушить сначала Отлично. Вот эта беготня за водой, она чуть-чуть напрягает, если честно Очень сильно напрягает Ладно бы я спустился вниз и пришел с полной водой, но у меня воды очень мало бы мы спустились назад было бы все хорошо и взяли бы его ну, все-таки там... можно смело прям падать и <с1> обманул игру и продолжим э, осматривать территорию как нам можно обойти здесь попасть э, Не попадаем. Я в прошлый раз вот где-то отсюда. У меня давление, скорее всего, мало. Нашим... Можем как-то вот здесь. Мы тоже не можем пройти. Окей. Там все равно... Возвращаться назад, чтобы пополнить свои запасы. Небольшие. Если бы я знал, что будет такой баг э, со спуском, я бы... Так, и в прошлый раз как-то я вот, вот отсюда... Мы можем... Как-нибудь все это сделаем. Воды нету. Нет воды. еще еще и чите, мало того, что нет воды, мы бы могли здесь все сделать, но к сожалению Вот так э, вот, э, Вымотаемся и Реально Потому что вода заканчивается и все На этом Мне приходится делать Одно и то же действие Это не интересно Хорошо бы Если я спустился Как-то Почему-то, к сожалению мне это не получается делать по нормальному ну ладно четерим так 4 нашли сразу русские сразу находят баги вот, поэтому в играх так, здесь мы потушили да Но здесь не потушили Единственное, что бесит уже, это вот эта беготня. Ну, как бы, возможность дать воды могли бы. Но... Или где-то бы здесь тоже было бы помещение водой там хотя бы ну пополнять воду-то надо. Раз... Мы участвуем в пожаротушении. Может быть мы сейчас как-то вот эту дверь откроем? У нас хватит. Хватит воды! Да, скорее всего нам придется эту дверь открывать. я за, Я запутался. Подожди, подожди подожди подожди не торопись водой проблемы конечно Возможность появится это, Пополнить свой запас воды Я пока не в курсе но, Блин, вот это Есть, Я уже третий раз сюда бегаю Чтобы потушить вот этот огонь Ну, то, что он присутствует, да? Единственный минус это то, что я не могу скопиться за... Да. да ладно. Так. Берём. Ага. То, что нам дали немного позже. А давай вернемся за водой опять. Совсем воздуха нет, ребят. Ну это ладно, это нам, мы сейчас все вернем вот таким способом. Это все не, не страшно, как говорится. Круг. Зачем мы этот круг-то делали? Я так и не понял, зачем я этот круг делал. Ну ладно. Я вот отсюда, по-моему... Поставал... Да, смотри, мы потушили отсюда Ну, есть еще там Нет, все Мы потушили Давай попробуем э, Пробраться туда Там где-нибудь Подожди Вот, так, вот Чем я там тушил, вообще непонятно Воды здесь делать нечего Так, смотри вам нам Так Супер О Водичка Я мечтал об этом Так, так, прыгайте. Ай это супер, это паркур. Джамп, я джамп джампанул. круто вообще ни с одной игрой это несравнимо Вау. радиация большая радиация так дальше-то куда я не вижу вообще ничего О. Как так? Что мне делать? Опять читерить Пойдем читерить Да можно прямо вот здесь падать. О! Не упал. Ну это уважение и уважуха. <смех> Потому что он не упал, а попал в какую-то прострацию. Я не понял даже в какую. Но мы все равно... то что нам нужно было быть, Ой, запас воды каким-то образом странно странно почему нету дальше колонок с водой нам приходится здесь подожди может здесь что-то другое нужно сделать потому что я не достаю до, до того огня таким образом. че Если только таким. Или таким. А попробуем вот сюда. Это, пока у нас есть вода. Не, ну атмосфера прям крутая, честно. Я вспоминаю... Да так да я немного тупил но я понял я сообразил жарко очень жарко Далее, далее, как? Давай Отходим что-нибудь себе. себя. Что у нас было Повководец. Это Крутая игра, честно. Мне понравилось. Я давно не играл в такие игры, где... Подожди, подожди, подожди, подожди. Надо понять. Ты у меня еще противогаз одел. О! Подожди. Он должен как-то вот сюда пройти, наверное. У есть фонарь он говорит отсвечивается вот этот Ломаем Круто Это просто бомба И как коби Пополняем <звук> свой баланс водички нам он пригодится, здесь э, сразу огонь его сейчас потушим и отсюда как-то нам выбраться нужно я не вижу как игра подскажет как нибудь подожди вот так вот это круть я чувствую себя реальным пожарным можно экономить Нам. однозначно мне игра понравилась и я думаю, что пока, пока в нее можно поиграть будет, э, я сделаю продолжение. Вот. Надо до, дойти до какой-нибудь сохраняемой точки. Так. Понятно. Э, радиация, ребята, это все страдали так. Мы живы. Так, давайте почитаем, что здесь а, написано. Интересно же. акция какая-то у нас была. И мы здесь можем что-нибудь сделать. есть какие-то достижения у игры или будут они в дальнейшем а здесь у нас больше ничего нету в И, я не могу оторваться серьезно а, у нас уже серьезная раскочили или нет нет нам надо будет как-то его потушить с удовольствием эту игру проходил был до конца потому что у меня она интересна я думаю то что тоже интересно просто какой-то атмосфера это шок-контент так мы очутились на той стороне и могу закончить игру Давайте так договоримся, если мы наберем достаточно просмотров, лайков и комментариев под этим видео, да, я сделаю продолжение. А, так как я вообще думал сделать обзор на эту игру, вот, а получилось а, даже прохождение, да, небольшое, вот, тем самым, друзья, не забывайте подписываться на канал. С вами был Вадим Картавый. Вы были на канале Картавой Компани. Прощаюсь.